Мы так рады, что вы с нами сегодня на программе Иисус-Целитель. Мы прекрасно проводим время, изучая, что Слово говорит об уме. Послушайте, правильное мышление сотрудничает с Богом. Неправильное мышление спорит со Словом Божьим. Нам нужно прогнать неправильное мышление, чтобы наши двери всегда были открыты для Бога и закрыты для врага, для противостояния, для противника. Аминь. В качестве основного места Писания мы используем 2 Тимофею 1.7 в переводе короля Иакова. Павел говорит Тимофею, Бог не дал нам духа страха. Неблагодарны ли вы? Позвольте вам сказать. Свобода от страха принадлежит вам до конца жизни. Свобода от страха. Стойте в ней. Что такое стоять в свободе? Это использовать свою власть. И всякий раз, когда подкрадывается страх, говорить ему «нет». Отвечать ему, прогонять его. Не просто научитесь справляться со страхом, уживаться с ним. Выкорчевывайте его и прогоняйте. Аминь. Бог не дал нам духа страха. Он предназначил нам жизнь, свободную от страха. Но то, что Бог нам ее предназначил, еще не значит, что дьявол оставит нас в покое. Страх будет вас атаковать, но обретайте навыки жизни в свободе, которая вам принадлежит. Станьте умелыми пред лицом страха. Противостойте ему, отвергайте его, отвечайте ему. Когда я была новообращенной христианкой, и ко мне приходили тревожные мысли, я старалась преодолеть их умом, пыталась избавиться от них, помешать им тревожить мой ум. И чем больше я пыталась преодолеть их, думая, тем больше я в них погрязала. Почему? Потому что попытки перебороть их, думая, означали, что я была на арене ума. А помощь не на арене ума, помощь на арене веры, то есть на арене духа. И дьявол хочет затащить нас на арену ума, чтобы увести нас от веры, которая в сердце. Видите ли, вера Божья не в уме, она в духе. Но обновленный здравый ум сотрудничает с верой, которая в духе. А дьявол хочет отделить вас от веры. Он не хочет, чтобы вы реагировали в вере, и потому пытается затащить вас на арену ума и держать вас там в плену, чтобы вы не имели доступа к вере в сердце. Он хочет, чтобы здесь, наверху, была постоянная суматоха. Вот что происходило со мной, когда я была новообращенной христианкой. Я замечала все эти мысли и пыталась перебороть их мысленно, то есть пыталась справиться с дьяволом на арене ума. Невозможно разобраться с ним на арене ума. С ним нужно разбираться на арене веры, то есть на арене Духа. Наш ум не создан для того, чтобы лидировать в нашей жизни. Бог предназначил Духу вести нас, а уму – служить нам, а не руководить нами. Дьявол же хочет заманить нас на арену ума, чтобы мы пытались умом пересилить неправильные мысли. Вы не сможете их пересилить умом. Вы лишь глубже погрязнете в них, мысленно разбираясь с ними, пытаясь избавиться от них. Не пытайтесь избавиться от них, отвечайте им. И пусть слово, сказанное им в ответ, их прогонит. Аминь. Неправильные мысли нужно побеждать при помощи слов а не при помощи других мыслей. Когда приходят мысли страха, отвечайте им. Аминь. Не впускайте в себя и малейшего страха. О своем теле, о какой-то болезни, немощи, о чем угодно, чем враг может вам угрожать. Не позволяйте никакому страху оставаться в вашей жизни. Искореняйте его. И питание словом помогает выявить, где вы сотрудничаете со страхом. Иногда образ мышления людей окрашен страхом, а они даже не осознают этого. Это продолжается уже так долго, что стало для них нормой. Но знайте, любая мысль страха, любая тревожная мысль, ненормальна для того ума, который Бог нам предназначил. Аминь. Не бойтесь какой-то болезни, не бойтесь чего-то, что происходит в чьей-то жизни. Мы знаем, что так Иов попал в сезон испытаний, потому что он в страхе приносил жертвы Богу. Он совершал духовные действия, но исходя из страха, а не из веры. Он сотрудничал с мыслями страха, которые его тревожили. И Библия говорит, что чего он боялся, то и пришло к нему, потому что страх открывает двери. Страх открывает двери для всего плохого, для неправильных ситуаций неправильных обстоятельств. Прогоните страх до последней капли. Относитесь абсолютно нетерпимо к страху. Страх выражается в беспокойстве, депрессии, тревоге, панике. Все это следствие или проявление страха. За всем этим стоит страх. Припоминаю случай, который произошел несколько лет назад. Одна из наших сотрудниц, будучи на работе, начала плохо себя чувствовать и решила пойти домой. Она подошла к другой сотруднице и сообщила ей, что плохо себя чувствует и уходит домой. И та подумала, она заболевает. И тут же пришла мысль, я тоже могу заболеть. И она осознала, что это неправильная мысль и начала связывать болезнь, провозглашая «болезнь, убери свои руки от меня». Она начала запрещать болезни, а на следующий день заболела. Вы спросите, почему же она заболела, если связывала болезнь? Потому что ей угрожала не болезнь, а страх. Ей нужно было связывать страх. Страх внушал, что она может заболеть. И, запрещая болезни, она сотрудничала с тем, что предлагал страх, и открыла дверь. Видите ли, она думала, что противостоя делает что-то духовное. Да, но она противостояла, исходя из того, что поверила внушениям страха. Как тонко, не правда ли? Как хитер дьявол. Он показал ей угрозу на физической арене. Но на самом деле проблема была в страхе. Нужно было связать страх. «Страх, я противостою тебе, это не моя мысль. Нет, этого не будет. Я противостою тебе». Иов, из-за страха, что его дети не служат Богу, не живут для Бога, постоянно приносил за них жертвы в страхе, что они погибнут. Таким образом, он действовал, исходя из страха, хотя и совершал духовный акт. И я вам скажу, молясь в страхе, вы можете открыть дверь страху. Вы не откроете дверь Богу, хотя вы и молитесь, хотя вы и выражаете страх в духовном контексте, в виде молитвы. Вы разговариваете с Богом, но дьявол распознает слова страха. И слыша слова страха, он реагирует. Бог же реагирует, распознавая слова веры. Так что вера приводит в движение Бога, а страх приводит в движение врага. Молясь на основании страха, а не слова, вы можете открыть дверь тому, что страх внушает. Я слышала свидетельства женщины, которые поставили диагноз рака в последней стадии много-много лет назад. Сегодня она все еще жива, а у нее была одна из самых агрессивных форм рака. Поставив диагноз, врач сказал, что ей осталось жить три недели. Она жива до сих пор, а это было более 40 лет назад. Это все побеждающее слово, верно? Но в своем свидетельстве эта женщина сказала, «Я до сих пор не знаю, что открыла дверь для рака, потому что я молилась против рака каждый день в течение десяти лет. Вот и открытая дверь. Не нужно молиться против чего-то. Делайте исповедание за что-то. Меня хранит сила Божья». Вам не нужно на что-то нацеливаться и молиться против чего-то, потому что часто именно страх заставляет вас стоять против чего-то, а слово побуждает вас быть за что-то, оставайтесь на положительной стороне. И эта женщина рассказывала, что прежде чем получить исцеление, больше всего ей пришлось сражаться со страхом. И это понятно, ведь она 10 лет молилась против этой болезни, то есть именно страх внушал ей это. И когда она уже противостояла самой болезни, ей в первую очередь пришлось противостать страху. Она это сделала, но так и не поняла, что именно страх открыл эту дверь. Зачем выделять что-то одно и молиться против этого? Другое дело, если Бог вам что-то говорит, но дьявол пытается выдать себя за голос Духа. Он пытается выдать себя за водительство духа. И, конечно, дьявол подбросил ей мысли об этом заболевании. А она думала, что действительно стоит на слове, тогда как на самом деле сотрудничала со страхом. Нам нужно понимать эти тонкости. И слово делает нас проницательными. Когда мы не питаемся словом, враг может хитростью ввести нас в неправильное мышление. Говорить с Богом правильно, но не молиться молитвами страха. Аминь. Она молилась против рака. Но почему она выделила именно его? Она не выделила туберкулез, диабет или что-то еще. Вот почему не надо выделять что-то одно. Если есть страх перед какой-то болезнью, разберитесь со страхом, который вам что-то внушает. У твоих родителей это было и у тебя будет. Люди вокруг тебя этим болеют, и ты заболеешь. Разберитесь со страхом. Страх наводит на такие мысли. Ее тело даже не было больным, у нее не было рака, когда она начала молиться против него. Понимаете? Страх диктовал ее поступки, а она думала, что она в вере, потому что молилась. То, что вы молитесь, еще не значит, что вы произносите слова веры или слова, проистекающие из веры. Нам нужно научиться понимать разницу. Размышляя об этом, я вспоминаю свидетельство Папы Хэггена. Брат Кеннет Хэгген был духовным отцом для нас с мужем на протяжении десятилетий, прежде чем он ушел домой к Господу. В возрасте 16-17 лет он был поднят со смертного адра, на котором оказался из-за неизлечимой болезни сердца и крови. Врачи сказали ему, что у него в грудной клетке все деформировано. Все органы грудной полости расположены неправильно. И Бог исцелил его. На смертном одре он ухватился за слово об исцелении. Он размышлял над ним, питался им. Он был заинтересован в исцелении. Что вас интересует, тому вы и уделяете время. Итак, он питался словом об исцелении, питался и питался и питался. И спустя 16 месяцев он во мгновение получил свое исцеление. Вы скажете, ему потребовалось 16 месяцев? Нет, на самом деле сразу после его молитвы спасения, исцеление пришло. 16 месяцев потребовалось, чтобы привести его мышление в соответствие со словом. Вот что требует времени. Люди говорят, почему Богу нужно так много времени? Не Богу нужно много времени, а нам, чтобы привести свое мышление в соответствие с тем, что Он говорит, чтобы Он мог исполнить то, что Он говорит. Именно на это уходит время. И если что-то занимает много времени, замечательно, нам представилась возможность обновить свой ум. Бог дает нам больше времени, чтобы обновить ум, чтобы мыслить так, как мыслит Бог чтобы привести мысли в соответствие со Словом. И после 16 долгих месяцев ум Папы Хегена обновился настолько, что он смог принять исцеляющую силу, сотрудничать с чудотворной силой, и он был мгновенно поднят со смертного одра. Конечно, все, чем Бог благословил нас, дьявол пытается у нас украсть. Вот почему нам сказано крепко держать. Не потому, что мы потеряли это, а потому что есть враг, который хочет украсть это у нас. Вы не больные, пытающиеся исцелиться. Вы не нищие, пытающиеся стать процветающими. Вы исцелены, а симптомы пытаются украсть ваше здоровье. Вы процветаете, а недостаток пытается украсть ваше умножение. Вы уже являетесь таковыми. Вы уже новое творение. Вы исцелены с момента рождения свыше, не когда тело придет в соответствие, а с момента рождения свыше. Вы процветающие, вы являетесь таковыми. А враг хочет, чтобы, столкнувшись с противостоянием, вы думали, что должны заполучить все это. Нам нужно не заполучить все это, а знать, кто мы во Христе, чтобы мыслить правильно потому что дьявол не может действовать, когда мы мыслим правильно. Он может войти только через неправильное мышление. Ему надо обхитрить нас в умственной жизни, чтобы повлиять на нашу жизнь веры. Итак, Папа Хэгген был поднят со смертного адра, и он рассказывал, что на протяжении многих лет дьявол периодически бросал ему вызов, пытаясь вернуть болезни, но он просто стоял на своем. И, конечно, он держал дверь закрытой для дьявола, и болезни не смогли вернуться. Но однажды, на протяжении нескольких дней, у него были проблемы с сердцем, и он узнал их. Ведь 16 долгих месяцев он был на смертном адрес с больным сердцем. Он узнал эти симптомы. А врачи с самого начала говорили, что ничем не могут ему помочь. И после того, как он был поднят со смертного одра и исцелен, даже врачи сказали, это неоспоримое чудо, все встало на свои места. И вот, годы спустя, он проповедовал и остановился в доме у одного пастора, и пару ночей подряд посреди ночи у него были сердечные симптомы. В очередную ночь он проснулся из-за них. Натянул одеяло на голову, чтобы не потревожить никого в доме, не разбудить других людей. И начал смеяться. Ха-ха-ха. Он не смеялся так, словно его что-то рассмешило. Он изображал смех просто вот так. Ха-ха-ха. ха Вы спросите, зачем? Ну, в Библии сказано, что Бог сидит на небе и смеется над дьяволом. Он смеется над его стратегиями, над его планами и умыслами. Почему? Потому что Бог знает, что они ни к чему не приведут, и он смеется. Почему мы смеемся пред лицом противостояния? Из-за того, что мы знаем. Не из-за того, что мы чувствуем, не из-за того, с чем мы сталкиваемся, но из-за того, что мы знаем. Итак, брат Хейгин натянул одеяло на голову и сидел на кровати и смеялся. Не потому, что ему хотелось смеяться, но потому, что он что-то знал. Аминь. И вот он сидит и «ха-ха-ха». И он рассказывал, что это звучало именно настолько вдохновенно. «Ха-ха-ха». «Ха-ха-ха». Он делал это около 10 минут, и дьявол заговорил с его умом. Как узнать, что это дьявол? Он атакует ум извне. Когда с вами говорит Бог, это исходит из вашего духа, поднимается и просвещает ваш ум, но не исходит из ума. Дьявол говорит извне, он атакует ум, и нужно научиться различать, когда что-то приходит в вашу умственную жизнь, откуда это пришло. сплыло ли это из вашего духа и просветило вас, или это атаковало ваш ум извне? Итак, примерно через 10 минут дьявол заговорил с его умом извне. «Над чем ты смеешься?» Он ответил, «Я смеюсь над тобой». «Почему ты смеешься надо мной?» «Потому что ты сказал...» что я не получу исцеление. И дьявол ответил, «Вот именно! В этот раз ты не получишь свое исцеление!» И брат Хегин просто начал смеяться. Снова начал смеяться. Спустя несколько мгновений дьявол спросил, «Над чем ты смеешься?» «Я уже говорил, что смеюсь над тобой. Почему ты смеешься надо мной?» И послушайте ответ брата Хегена. «Потому что ты сказал, что в этот раз я не получу исцеление». «Дьявол, я не пытаюсь получить исцеление. Оно у меня уже есть». Он смеялся, потому что знал, что оно у него уже есть, что бы он ни чувствовал. И он сказал, «Теперь собери свои симптомы и уходи». И дьявол засуетился, собрался, и все ушло. Тяжелые Опасные для жизни сердечные симптомы ушли. Почему? Потому что дьявол пытался увести его от правильного здравого мышления. В чем заключается правильное здравое мышление? Мы не пытаемся исцелиться. При рождении свыше мы родились здоровыми. При рождении свыше мы родились процветающими. Мы родились в здравом уме. Он принадлежит нам. Так прогоните дьявола из вашего здоровья. Прогоните его из вашего процветания. Прогоните его из вашего здравого ума. Беспокойство просто пытается помешать вашему здравому уму. Прогоните его. Сидя в церкви или слушая подобную передачу, вы чувствуете себя довольно здраво. Но когда приходит атака, она, как огненная стрела, может настолько оглушить вас на мгновение, что вы даже не поймете, что происходит. Вот о чем я учу. Противостойте этому. Не ждите, пока дьявол явится с вилами и торчащим хвостом. Он по-любому так не выглядит. Не ждите чего-то драматического, чтобы начать сопротивляться. Противостойте любой мысли страха. Иногда люди боятся что-то сказать, потому что дьявол может услышать. Это проявление страха. Вы знаете, я боюсь, что люди так говорили со мной. Дьявол сказал мне вот что. И я спрашивала, а почему вы шепчете? Они вели себя так, из-за страха. И я понимала, что их мучает страх, не болезнь, которой они боятся, а страх. Часто, прежде чем закрыть дверь для болезней, нужно сначала закрыть дверь для страха. Закройте дверь для беспокойства, для сомнений. Папа Хэгген был на смертном одре в 16-летнем возрасте. Все началось, когда ему было 15, но он пролежал 16 месяцев. И он вырос в церкви, но никогда не слышал учения об исцелении. И когда он родился свыше на смертном одре, он попросил принести ему Библию. И дойдя до шестой главы Матфея, он прочитал слова Иисуса. «Не заботьтесь для души вашей, на английском не думайте о своей жизни, то есть не беспокойтесь ни о каком аспекте своей жизни». Брат Хегин рассказывал, «Я беспокоился». Мама и бабушка, с которыми я вырос, были чемпионками мира по беспокойству. Почему? Для них это было нормой, это был их образ жизни. И Бог сказал брату Хегену, что нужно избавиться от греха беспокойства. Вы спросите, разве беспокойство – это грех? Но если Иисус говорит, не думайте о своей жизни, а вы думаете о своей жизни, то непослушание – это грех. Итак, ему нужно было избавиться от греха беспокойства. Он находился на смертном одре из-за физического заболевания, но Бог не заговорил с ним об исцелении. Он заговорил с ним о беспокойстве. Почему? Потому что беспокойство – это поток страха. Это открытая дверь для страха. Бог, во-первых, заговорил с ним о необходимости разобраться с беспокойством. И он сказал, «Боже, если нельзя беспокоиться, я не могу быть христианином. Я не знаю, смогу ли я жить по-христиански, если нельзя беспокоиться». Настолько он увяз в этом. Но он начал питаться словом, и драгоценный Дух Святой стал его наставником. Он наш учитель, он ведет нас, он наставляет нас на всякую истину. Он введет вас в ту истину, которая нужна в вашей ситуации. И Дух Святой повел папу Хегена, уча его, как жить в свободе от беспокойства. И он разобрался с беспокойством, сказав, «Хорошо, Бог, я обещаю тебе больше никогда в жизни не беспокоиться». И он рассказывал, что так и жил. Конечно, возможности беспокоиться приходили множество раз, но он решил никогда не беспокоиться. Как узнать, что вы беспокоитесь? Вы думаете об этом. Он рассказывал, «Когда я избавился от беспокойства, отказался от него, вычеркнул его из своей жизни, Тогда Бог начал учить меня об исцелении, и я принял исцеление. Почему Бог, во-первых, заговорил с ним о беспокойстве, а не об исцелении? Казалось бы, ему же нужно исцеление, дайте ему исцеление. Если бы он получил исцеление, но продолжил грешить беспокойством, Дьявол украл бы у него здоровье. Понимаете, он украл бы у него исцеление. Страх обворовывает нас. Беспокойство обворовывает нас. Вот почему нам нужно разобраться со страхом, с беспокойством, с этими ворами веры, крадущими Божьи благословение. Научитесь распознавать страх. Добро пожаловать! Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус-Целитель». Мы посвятили время изучению того, что Слово говорит об уме. И Иисус дал нам здравый ум. Не благодарны ли вы за здравый ум? И недостаточно того, что Иисус предназначил нам здравый ум. Нам нужно знать об этом. Чтобы сотрудничать с этим, нам нужно знать, что нам принадлежит. И мы благодарны за то, что Дух Святой приготовил для нас в этой серии эпизодов. Пожалуйста, возьмите свою Библию, ручку, бумагу и учитесь вместе с нами, станьте учениками. Потому что, питаясь Словом, мы учимся лучше его исполнять. А именно, исполнитель благословен, не просто слушатель. Да, слышать благословенно, но благословение заключается в исполнении. Так что нам нужно стать лучшими исполнителями Слова. Аминь. Наше основное место Писания в этой серии учения – 2 Тимофею 1,7. И сегодня мы снова начнем с него. 2 Тимофею 1,7 в переводе короля Иакова. Павел пишет Тимофею, «Ибо Бог не дал нам духа страха». Послушайте, если Бог его нам не дал, нам нечего с ним делать. Библия говорит, что мы из семейства или из дома веры, и нам нужно иметь дело с тем, что присуще нашему дому. Мы принадлежим дому веры, а не страха, и нам нечего делать с тем, что не из нашего дома. Например, на моей улице есть и другие дома. Но я не принадлежу к ним. Я просто проезжаю мимо них. Знаете, враг будет предлагать вам самые разные мысли. Они не принадлежат вам. Проезжайте мимо них. Аминь. Итак, слово говорит, «Ибо Бог не дал нам духа страха, но Он дал нам силу». В этом слове «сила» также заключена власть. Аминь. Власть, чтобы разобраться с тем страхом, который пытается прийти. Итак, Бог дал нам силу, Он дал нам любовь. Заметьте, любовь – это оружие против страха. Библия говорит, что совершенная любовь изгоняет страх. Любовь разбирается со страхом. И также сказано, что Бог дал нам здравый ум. Бог дал его нам. Он принадлежит нам. Послушайте, вам не нужно зарабатывать здравый ум, но вам нужно сотрудничать с потоком здравого ума. В расширенном переводе здравый ум описан как спокойный, уравновешенный, дисциплинированный ум, ум, находящийся под контролем. То есть мы не входим в полноту здравого ума автоматически. Нам нужно дисциплинировать себя, свою умственную жизнь. А некоторые даже никогда не слышали о дисциплине ума. Знаете, у детей бывает яркое воображение, а родители сидят и слушают их истории. Помню, я слушала своего внука, и он рассказывал мне какие-то дикие фантазии. И я сказала, «Малыш, тебе нужно взять в руки свою умственную жизнь». Его воображение просто разлеталось во всех направлениях, и это неплохо, если не наносит вреда. Но иногда дети пугаются плодов собственного воображения, своих же фантазий. Так? Чтобы иметь дисциплинированный ум, нам нужно что-то делать со своей умственной жизнью, то есть быть внимательными к тому, о чем мы позволяем себе думать. Бог предназначил нам здравый ум. Что такое здравый ум? Это ум, который мыслит правильно, это дисциплинированный ум, это ум, пребывающий в мире. Он не просто время от времени имеет мирные мысли. Здравый ум находится в постоянном потоке мира. Да, разные мысли приходят, пытаясь выбить нас из этого потока, но мы противостоим им, мы не поддаемся им. Чтобы жить в здравом уме, мы должны быть достаточно в этом заинтересованы. Некоторые люди просто не уделяют этому внимания, потому что их это очень мало интересует. Заинтересуйтесь этим. Я заинтересована в мирном уме, в уме свободном от беспокойства, от страха, в уме, в котором не господствует паника и тревога. Когда мы заинтересованы в том, что Бог нам дал, мы с этим сотрудничаем. Как же с этим сотрудничать? Проводить время в Слове, чтобы узнать, что Он нам дал, и выяснив, что Он нам дал, посвятить Себя этому. Аминь. Полностью отдаться тому, что Он назвал нашим, а в том, что Он нам не давал, не участвовать. Аминь. Здравый ум принадлежит нам. Это то, что Бог нам дал. Но нам нужно научиться умело жить в этом. Нам нужно распознавать, что уводит нас от здравости, а что обеспечивает здравость нашей умственной жизни. Нам нужно стать умелыми. Какая бы у вас ни была профессия, чтобы овладеть ею, вы приобретали навыки. Слово Божье принадлежит нам, но нам нужно научиться умело обращаться с Ним. Аминь. Библия рассказывает нам о том, как один хозяин поручил имение своим рабам, и, вернувшись, он попросил у них отчета о том, как они распорядились его имением. И тем, кто хорошо с этим справился, он сказал, «Молодец, ты хороший и верный слуга». Попав на небеса, мы хотим услышать «молодец, ты хороший и верный слуга». И слыша эту фразу, люди в основном фокусируются на слове «верный». И это очень важно. И люди говорят «я просто хочу быть верным», «я просто хочу быть верным». Это хорошо, нужно быть верными, но это не все, что там сказано, и это даже не первое, что там сказано. «Молодец, ты хороший». И речь идет не только о поведении. Конечно, оно тоже включено, нам нужно хорошо себя вести, так? Как часто, отвезя вас в школу и выпуская вас из машины, мама говорила, «Веди себя хорошо». Моя мама говорила, «Будь милой». Родители постоянно об этом напоминают, потому что это важно. Но в этом месте Писания сказано, «Молодец, ты хороший и верный слуга». Что делает слуга? У него есть обязанности. Если вас кто-то нанял, и вы не хорошо справляетесь со своей работой, продвижение вам не светит. Вы должны быть хороши. Что в этом контексте означает быть хорошим? Это значит быть умелым, искусным. И мы можем прочитать так. «Молодец, ты умелый и верный слуга». Ведь если мы верны, но не умелы, бывают такие работники, которые верны, но не умелы. Они верно приходят, чтобы неправильно выполнять работу. Кому нужен такой работник? Ну, он верный. Да, но он верно все ломает, теряет, сдерживает развитие своего отдела, потому что он нехорош в своем деле. Да, будьте верными, но будьте умелыми, и тогда верно применяйте свое мастерство. Аминь. Итак, молодец, ты хороший или умелый, и верный слуга. Невозможно ни в чем стать умелым без практики. Нужно практиковаться в том, что вы делаете со своей умственной жизнью. Нужно тренироваться не спровергать замыслы, тренироваться пленять всякое помышление. Вы не будете в этом хороши без практики. Я вам скажу, если кто-то прежде давал волю своему уму, не ставя ему никаких ограничений, никаких оград, а затем начал наполняться словом, и применять его врагу не понравится, что его оставили за оградой, там, где прежде у него был доступ. И он возьмется за новые виды атак. Просто продолжайте практиковать слово в отношении своей умственной жизни. Аминь. Как стать искусным в чем-либо? уделять этому время. Нужно уделять время Слову. Нужно уделять время тому, чтобы им питаться. Не просто читайте Слово, а размышляйте над Ним. Вбивайте это Слово в свой дух. Аминь. Пока мы не будем размышлять над Словом, оно даже не будет казаться нам реальным. Люди говорят, «Ну, я знаю, что так сказано в Слове Божьем, но мне это не кажется реальным. Я знаю, что сказано, что ранами Его я исцелился» что Бог обеспечит все мои нужды, но мне это не кажется реальным. Как же сделать слово реальным для себя? Размышляйте над ним, уделяйте ему время. Размышляя над словом, вы помещаете его в себя, а себя помещаете в слово. И знаете, невозможно что-то использовать, пока оно не стало вашим. Так? Нужно посвятить этому время. Слово принадлежит вам, но нужно встроить его в себя. Помните, что сказал Иаков, «В кротости примите прививаемое Слово, могущее спасти ваши души». Он писал христианам, «Ваши души не спасены». Что он имел в виду? Ваш ум, ваша воля и ваши эмоции не соответствуют Слову. И какие указания он им дал? В кротости примите, будьте готовы учиться, принимать водительство, наставление, исправление. В кротости примите, только кроткие способны принимать. Люди, считающие, что они все знают, не особо способны принимать. А когда вы готовы учиться, вы готовы принимать. В кротости примите, посмотрите, прививаемое слово, могущее спасти ваши души. Слово должно быть привито пренебрегаемое Слово не спасет вашу душу. Избегаемое Слово не спасет вашу душу. Прививаемое Слово спасает то, которое вы сделали частью себя. Как? Размышляя над Ним, думая о Нем, говоря его себе, провозглашая его над своей жизнью, говоря его в свой собственный дух, и не только, но и исполняя его, исполняя только исполняя Слово, уделяя Слову время, можно стать Его причастником. Почему мы уделяем Слову время? Потому что мы заинтересованы в том, чтобы взять и пережить все, что Бог нам дал. Мы уделяем Слову время не для того, чтобы заработать что-то у Бога. Мы не пытаемся заслужить победу. Он уже сделал нас победителями. Мы не пытаемся заслужить исцеление, мы не пытаемся заслужить процветание, но, питаясь Словом, мы узнаем, что Бог уже нам дал, и становимся более искусными в этом, принимая и исполняя Слово. Позвольте вам это проиллюстрировать. Я много путешествую... И бывает, я посещаю исторические места, и пасторы предлагают мне посмотреть достопримечательности. И если, встретившись с пастором у гостиницы, я скажу, «У меня есть 20 минут на осмотр достопримечательностей». Достопримечательности никуда не денутся, они по-прежнему будут мне доступны. Но если у меня есть только 20 минут, я могу прогуляться 10 минут туда и 10 минут обратно. И я увижу только то, что можно увидеть за 10 минут. Но если я скажу, у меня есть сегодня 6 часов, я этим ничего не заслужу. Я просто уделю больше времени тому, что мне уже доступно. И я сяду с пастором в машину и проеду три часа туда и три часа обратно, и я увижу больше. Я не заработала это своим временем. Я просто уделила свое время тому, что мне уже было доступно. Так же и со словом. Мы питаемся им не для того, чтобы заработать что-то у Бога. Питаясь словом, мы четче видим и осознаем, что Бог нам уже дал, и становимся в этом искусными. Аминь. Будьте достаточно заинтересованы, чтобы узнать, что Бог вам дал, и стать в этом искусными. А для этого требуется время. Нужно посвятить время, чтобы узнать, что Бог вам дал, и стать в этом искусными. Когда вы сталкиваетесь с серьезной ситуацией, с вопросом жизни и смерти, это не шутки. Не время играть в игры. На память приходит свидетельство брата Хегена. Он был нашим духовным отцом на протяжении десятилетий. Он был поднят со смертного одра, но он был к нему прикован в течение 16 месяцев. Он был не способен встать, он не мог ходить, он лежал в постели 24 часа в сутки в течение 16 долгих месяцев. Так много времени он провел прикованным к постели. И в первый же день, когда он оказался прикованным к смертному адру, он родился свыше и попросил окружавших его людей принести ему Библию. Почему? Потому что, когда вы рождаетесь свыше, у вас возникает жажда познать Бога, а это невозможно сделать без Его Слова. Итак, он попросил принести Библию и начал питаться Словом, читать Библию. Увидевшие это родственники не понимали его полную посвященность Слову. Они сказали одному из его врачей, «Мы обеспокоены тем, что он слишком далеко заходит в увлечение Библии. Послушайте, он был у дверей смерти, болезнь привела его к дверям смерти, а они боялись, что он зайдет слишком далеко. Он уже заходил далеко в неправильном направлении. И когда на вас что-то агрессивно нападает, нельзя быть пассивными. И он уж точно не был пассивен. Он полностью отдался Слову, направив на него все свое внимание, питаясь им. Итак, его родня и окружающие беспокоились, что он слишком далеко заходит с Библией. И они высказали это одному из его врачей, и тот пришел и сказал ему, «Сынок, ты круглосуточно в постели, чем ты занимаешься?» Он ответил, «Ну». «Я читаю Библию, молюсь, провожу время с Богом». И врач спросил, «А ты когда-нибудь читаешь комиксы?» И он ответил, «Нет, я не читаю комиксы. Почему же ты их не читаешь?» «У меня нет времени». Что он имел в виду? «Я отдаю время тому, что важно». Ему нужно было получить свет Слова. И суть была не в том, чтобы добиться, чтобы Бог что-то сделал для него а в приобретении знаний и навыков о том, что Бог уже сделал. И у Него не было времени развлекаться тем, что не важно, в ситуации жизни и смерти. Бывает, нам нужно возгревать себя, чтобы войти во все, что Бог нам дал, в величие Его плана для нашей жизни, в величие Его наследия. Чтобы сотрудничать с этим величием и быть достаточно заинтересованными в нем, чтобы все несущественное утратило смысл. Это не значит, что у вас не может быть других интересов, кроме чтения Библии, вовсе нет. Но я вам скажу, слово должно быть на первом месте, Бог и Его Слово должны быть на первом месте, Его наследие в вашей жизни должно быть на первом месте. Не пободрствовав, можно позволить этому опуститься на второе, третье, четвертое и даже последнее место, потому что мы так заняты другими делами. Нам нужно возгревать себя, чтобы оставаться заинтересованными в том, что действительно важно. Не ждите кризиса, чтобы заинтересоваться ответом. Аминь. Аллилуйя. Нам нужно быть возгретыми, чтобы взять и крепко держать то, что нам принадлежит. Послушайте. Если вы увязли в неправильном мышлении, вам нужно быть заинтересованными в том, чтобы ухватиться за слово «обновляющее ум». Вам нужно быть заинтересованными в том, чтобы ваша жизнь преобразилась через обновление ума. Помощь не свалится на вас, вам нужно намеренно в нее войти. По-моему, я уже говорила в предыдущем эпизоде, что Бог позволит вам иметь все, что вас устраивает. Но если вы когда-нибудь решите, «Я больше не согласен с беспокойным умом, меня больше не устраивает затравленный, тревожный, подавленный, измученный ум», Божья сила вас поддержит. Аминь. Но мы должны быть достаточно заинтересованы в помощи, чтобы сотрудничать с победой, которую Бог нам дал. Бывает, когда человек увяз в беспокойстве, страхе и депрессии и, похоже, не может помочь себе сам, кто-то может ему послужить. Безусловно, это уместно и правильно, и мы благодарны за это. Но долговременная помощь заключается в вашем собственном умении работать со Словом. Аминь. Когда кто-то служит вам через возложение рук, через молитву, это всегда... Кратковременная помощь. Долговременная помощь – это когда вы становитесь искусными в обращении со Словом. Аминь. Кратковременная помощь иногда может длиться пару лет, но в конечном итоге нам нужно самим узнать Слово, самим умело применять Слово. Аминь. Вот почему враг действует против нашего ума. Он хочет, чтобы у нас был беспокойный ум и мы не испытали здравого ума, который принадлежит нам во Христе. Бог дал нам здравый ум, потому что он действует через него. Враг предлагает вам неправильные мысли, тревожные мысли, мысли страха, панические мысли, потому что он действует через них. Но то, что Он их предлагает, не значит, что вы обязаны их принять. Вам решать, что принимать. Как не принимать неправильные мысли? Отвечайте им, когда они приходят. «Это не моя мысль, я не приму ее». И откажитесь прокручивать эти мысли в своем уме, ответьте им словом и прославляйте Бога. Прикажите духу страха, который принес эти мысли, уйти. Аминь. Ответьте на эти мысли словом, прикажите духу страха, который их принес уйти, и затем славьте Бога, чтобы не дать своему уму касаться того, что дьявол ему предлагает. Аминь. Послушайте. Многим людям нужны чудеса. Многим. И чудеса не трудны для Бога. Они трудны для человека, они невозможны для человека, но не для Бога. И часто, когда нам нужно чудо, дьявол внушает нам неправильные мысли, что это трудно. Нет, это не трудно для Бога. Потому что, говоря о чудесах, мы говорим не о себе, а о Боге. Аминь. И нам нужно научиться мыслить как Бог, перенять Его понимание, чтобы мы не называли трудным то, что легко с Богом. Аминь. Вам не трудно иметь здравый ум. Аминь. Вам нужно мыслить как Бог, перенять Его мысли, и это повернет ваш ум в правильном направлении. Аминь. Аллилуйя. Нам нужно прийти в согласие с Его Словом. Питаясь Словом, мы приходим в согласие с Ним. Так как наш ум обновляется, мы не спорим со Словом. Люди в страхе, мучении и терзаниях, потому что дали на это согласие. Вы скажете, «Нет, я не давал на это согласие». Прокручивая это в своем уме, вы даете этому доступ. Однажды женщина после служения подошла к служителю, который проповедовал об исцелении, и сказала, «Скажите, почему Бог не исцеляет меня?» И она была рассержена. Она была расстроена, думая, что Бог ее подвел. А служитель сказал, «Сестра, Бог уже сделал все, что собирался, чтобы исцелить вас». Вау! Что он имел в виду? Служитель продолжил, он уже послал Иисуса. Он больше ничего не может сделать. Он больше ничего не может послать. Он уже послал Иисуса, чтобы понести вашу болезнь. Он уже дал вам силу. Когда же вы начнете соглашаться с Богом? Вот что делает здравый ум. Он соглашается с Богом, а ее ум не был здравым. Видите ли, нездравый человек не обязательно одет в смирительную рубашку. Нездрав тот, кто мыслит не так, как Бог. В противовес Богу. Поскольку та женщина не мыслила, как Бог, она не испытала исцеления. И служитель показал ей, что она в своем уме была не согласна с Богом. И это отсутствие согласия лишало ее здоровьем. Так часто люди ждут, чтобы Бог что-то сделал, а Он ждет, чтобы мы заинтересовались тем, что Он нам дал, обновили свой ум Словом Божьим и пришли к согласию, чтобы получить чудо. Необновленный ум спорит, объясняя, почему что-то не может произойти. Аминь. Аллилуйя. Когда мы в согласии с Богом, не приходится долго ждать, чтобы сила Божья, чудотворная сила, начала действовать. Но нам нужно прийти в согласие с Богом, в нашей умственной жизни и в наших сердцах, в том, во что мы верим. И мне нравятся слова Иисуса. «Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Послушайте, не вам нужно совершить чудо, принести исцеление или обеспечение. Ваше дело верить, мое дело верить, а Божье дело совершить это, аминь. Мы совершаем дело веры, а Бог совершает дело силы, аминь, аминь. Итак, наше дело питаться словом, наше дело обновлять свой ум, наше дело поступать по слову, чтобы наш ум начал мыслить как Бог, аминь. Люди, окружавшие Иисуса, что-то осознали и спросили, «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Заметьте, они окружали Иисуса и видели, как очищались прокаженные, как прозревали слепые, как ходили хромые, как освобождались и исцелялись самые разные люди. Они видели это. И это пробудило в них желание быть сосудом, который Бог мог бы использовать. Поэтому они задали вопрос, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? И Иисус ответил им, вот дело Божье, чтобы вы веровали. Заметьте, вера – это наше дело, а совершение чуда – это его дело. Аминь. Он приведет Слово в исполнение. Я говорю, Он приведет Слово в исполнение. Итак, здравый ум верит Слову. Он соглашается с верой, которая в сердце. Он приходит в согласие со Словом. Аминь. И заметьте, Иисуса спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Вера – это дело. Не спровергать мысли – это труд. Отбрасывать неправильное мышление – это труд. Но это радостный труд, который вводит нас в лучшую жизнь.